Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение. с вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники и олуха Так, сегодня будем допроходить события, которое мы начали с тобой, но не допрошли Одну серию я проходил, честно говоря, за кадром, я думал, что мы не успеем и перестраховался, так скажем Так, Беззубик, ну тебя мы отправим чуть позже, так, Йохан, у тебя там что, давай-ка мы <coughs> посмотрим Отказаться от выгодного предложения, здесь ничего нету, все, я понял, Йохан в пролете это Громелет Давай его немножко подкачаем Опа, древесина у нас дофигища, я смотрю Так, ну, наверное, нам проще вот так вот будет сделать Так, зеленая тень Забираем у нее Зеленая тень, зеленая смерть, какая тень, е-мое Так, тайфумеран, как ты видел, принес нам 150 железа Я думаю, что, наверное, я его еще разок отправлю Мне понравилось То, что он нам приносит так круто, и так много железа, он даже переплюнул мне этого а все благодаря вам, ребята вы мне, как бы, Рей, посмотри он же приносит, я такой, блин, действительно он приносит больше, чем мой ветрокрыл, ветрокрыл, по-моему, 100 Что там он приносит у меня 125, а тот 150, на 25 больше единственное, что этот подешевле будет ну, по ресурсам, он меньше требует древесины для отправки, а так... Ну, древесина, сам понимаешь, не особо такой а ценный ресурс. Ну, как бы он ценный, но его легко добыть надо. Так, мы, кстати, еще один домик сейчас прокачаем. Получается так у нас. А получается именно так. Давай-ка мы найдем для начала этот домик. Так, сейчас я его отправлю. А. Ну, скорее всего, тут Тут другого и быть не может. Да-да-да-да-да, уже притормаживает, уже чувствует, да. Так, ну что. И сразу же отправляем его дальше в приключения. Пускай летит. Так, ну показывай мне. М -м, у нас последний домик, ребята, вот он, да, по дела? У нас последний домик, а потом остаются лишь э, ветряные мельницы, две штуки После этого что-то должно произойти у нас Я, кажется, знаю, что должно Нам будет доступна либо новая территория, либо еще что-нибудь в этом роде М -м -м. Блестящий янтарь Тут как тут, шмыганутик, пришел ко мне Так, давай бесплатный пак, тогда заберем еще Ну понятно, монета Удина Столом, так громовой защитник Короче, ничего полезного А вот железо сколько? 60 Спасибо 60 железа это очень даже кстати Так, тут понятно, какая-то фигурка мумии А здесь у нас что? О, хлопчики Хлопчики стоят и ждут Ждут, когда по их отправят на прокачку а Здесь Да ладно, пускай летит за древесиной Пускай летит за древесиной. Здесь никто у нас не хочет поработать, нет? Поработать. поработать. Фиг заставишь, как говорится, поработать тут. Эти лежибоки. Да, я заберу наш тусклый янтарь. Точнее, блестящий. Блестящий, конечно же. И на обменочку поставим. Так, ну что, расскажи остальным. Кривоклык. Грамгильда, у тебя там что? А у тебя шестеренки? Я думал, сейчас выпадет пак. Ой, этот э... тусклый интел. Но нет, нам выпадают здесь шестеренки. Пять штук? Ну что я сделаю, ребят? Ну пять штук выпало и хорошо. А давай отправим, когда его дальше на приключение в Драконий Край пускай летит. А мы, конечно же, конечно же без зубик. Сейчас я отправлю тебя на поиски. Опять же, шлемы. Шлемов нужно дофига. Просто дофигища. Так, сколько тут у нас? 50. Ну, мало. Мало всего. Мало будет огня нам. Так, о! Лети, родной. Кого-то я еще что-то не проверил? Ага. Лесничка нашего Лесничка-боровичка <къех> Я не проверил Так, ну все Теперь этих отправляем за древесиной Этих за рыбой А ты что там грустишь? Давай лети Лети, шмыгаль Так, ну и по-моему По-моему, друзья мои Все, да? Подожди, вернись. Ага. Академию нужно, да, увеличивать? Брызговик премиум. Ну что, друзья, погнали. Погнали у нас... Подожди, сколько? О, у нас и здесь еще одна. Подожди. А, вот, вот это мы не допрошли. А это у нас будет скоро. Это через один день-17 часов. Муж наездников. А в данный момент нам вот это нужно допройти. Поэтому, ребятушки, как говорится, ноги в руки и вперед. Пак будет. Здесь разыгрывается у нас. Ну что же, я не против. Я обожаю такие паки. <кх> так что поехали. Три волны! И на этой волне нас встречает громобой. Причем одинокий громобой. Не знаю, почему он один. Но мне тогда же он нравится больше. А здесь на второй волне их двое. Костолом и шторморез. Поэтому я, наверное, со штормореза начну. Что то там? Так, на следующем ходу ему крышка. А вот костолом у нас... Прокачивается Солон у нас прокачивает себе силенку Но что мы делать? Разбега у него нет, поэтому он просто сейчас будет Кусать Добили И последняя, третья волна И здесь их три, нет, здесь их два Начнем, наверное, с шепота Я это понимаю Ну, хорошо, ну куда ты лезешь? Ну куда ты лезешь? Э -э, отхилочку? Влепим. Усанем. И сейчас с ней вдвоем буду ходить. Это ничтожная твоя попытка. Ничего она тебе не даст. Опа. И добиваем. Ну что, друзья, у нас э, колесо, которое мы крутим. М -м -м, смотри, сколько древесины дали. Это, по-моему, максимальное количество, которое здесь у нас может быть. И я забираю пак. Он летит к нам на почту Слушай, неплохая награда, ребят В принципе, 300 рун Это у нас будет 3000 Ну, слушай, почти 3000 с половиной рун Нормально, я считаю Опа-на Ты гляди, кого они здесь поставили И прихвостня, значит, да? Парящего поставить сюда И с этого Шепот смерти Ё-моё нам надо этого э, кромсать как можно быстрее. Теперь этот у нас тут. Давай хильнусь. Ну что ты там? Блин, бомбит, конечно, да, лютая. Тут не поспоришь. Грамгильда плюс громма. Ой, грамгильда. <ûl -2 ûl -2> <с Kel -2> <sy> ну ты понял, Грамгильда. <гиби> Злобный змеевик И получается громобой Ну что я тебе скажу Ну Громобой в принципе ватник Это у нас не модифицированный Так скажем А почему так у, а, у тебя пониженная атака Он не модифицированный, поэтому ребят Мы его разберем в принципе на изи Он конечно будет тут сопротивляться Что-то пыхтеть там делать а, Всякие нюансы Но это бесполезно же А так это еще и мини босс Подожди, мини босса а у нас что? А, у нас же этот уровень с мини-боссами Фига себе Хиль... Хиль... Он хильнулся, еще при этом в себе Нет, защиту он себе установил Давай-ка, без вот этих выкрутасов Так, ну что, пробиваем и добиваем Нет, не так, вот так Третья волна Наверное, с него начну с дыма дышащего, с этого. А уже потом А уже потом займемся этим Вышивай Ох, сейчас он бомбанет Наверное, уничтожит Барсика мне. нет Он стал бомбить не по Барсику Слушай, ребят, ну вот это вот Эй Не надо мне сейчас повторный Давай прогружайся игра, не дуркуй Отлично, прогрузилось, друзья мои А то я уже думал, все Финиталя комедия Давай сюда Понижаем ему, наверное, броню Не даем ему спуску Фига ты так бомбишь слабо На пониженную броню, ребята Барсик пропускает ход Мы опять ему бьем На следующем ходу ему кранты Пускай он тут даже не выпедривается до свидания, дядя Ну что, у нас очередное колесо И заберем мы на этот раз Древесину, опять же Нормально Так э, Сейчас будет проходящий поединок у нас, ребят После него у нас будет э, ареновский пак И дальше уже идет мини-босс плюс босс Как-то так Что, музыку Музыку вырубили, да, гаденыши? Ну, я вот с этого начну, с кревета, с кревета, которому передам привет. О, -о, -о парень, далеко пойдешь с такими промахами, просто далеко пойдешь. А вот это уже, да, это бомбит. Э -э, Хинуться пока не могу, вот теперь точно окончательно закончилась э -э, музыка, вообще все какие-то шуршания. Смотри, здесь кревет плюс ужасное чудовище. Кого будем бомбить в первую очередь? Наверное, вот этого все-таки Наверное, все-таки будем этого Ужасно чудовище, по-моему Ну, я надеюсь, что оно не успеет прокачаться На усиление атаки Плюс 3 а, фейерболка Это же он делает По-моему, он Все, попыхтели, теперь моя очередь Давай сюда а -а -а Давай тогда так сделаем это вынужденная, ребята, была мера. Укус. Так, я надеюсь, Барсик сейчас сделает. А, да блин, он с пониженной атакой. Ну, е-мое. Хватило. Хватило ему пониженной атаки а здесь тоже хватило. И последняя волна. Поехали сюда. Хил пока нам не понадобится. Пока. Ну, давай, там что-то там будешь делать. Они что, для Костолома специально, чтобы подготавливать базу, да? Нет? Так и хочет, а? Так он и хочет мне ушатать. Кривоклыка. Кривоклыка. Держись. Ну, вот этот подусильный такой, Вот в чем беда. Давай, наверное, сюда сделаем. Сейчас кого-то покромсает. Кого-то. Мы уже поняли, кого он покромсает. Мы опять хиляемся. Добьет кривоклык этого Чунгаченгу И давай дальше сделаем. Вот так вот. Эпично закончим этот поединок. Ну и что тут? Опять древесина. Так, максимальное количество 750 миллионов. Так, забираем ареновский пак. Он скрывается у нас сразу же. И тут у нас шторморез. Шипорез, древоруб, грамморок, отпрыск, злобный змеевик, беззубик. Ребят, на беззубика не хватает совсем немножко. Давай откроем этот набор серии испытаний. 240 железа, спасибо. Оу, костолом дикарь, он у меня есть или нет? По-моему, есть. Новинка? Новинка, костолом дикарь новинка? Да ну нафиг, быть такого не может. Костолом, дикарь, новинка Нет, ну Я рад Я всегда люблю Когда у нас новые Как говорится Драконы появляются на нашем острове Слушай, раз у нас перебор по древесине, Давай мы знаешь что сделаем Отправим Нет, не этого Вот этого Подожди А, он дерево добывает. Иди сюда. Лети. А этого отправим за рыбой. Этого за древесиной. Этого за рыбой. И этого за рыбой отправим. Пока все. Мы продолжаем, друзья мои, бомбить... События. Вражеский удар 83% прудина Ну, то есть практически все прудины Остаются две волны Мини-босс и, конечно же, макро-босс Ну, основной босс И здесь уже сразу же, ребята На первой волне нас встречает великолепная тройка И громовой здесь прокачанный, усиленный Так что... Блин Противный вот этот тут Добил, красавчик, красавелла Просто красавелла, ребята Он там собирался уже что-то пшикнуть Но мы его прижучили А вот сейчас будет, да, массовая, ребята, блокада И значит в чем дело? Что... Блин, у меня игрушка нету О, У меня игрушка нету Блин А что делать, ребят? Больше ничего не оставалось мне Вот так вот меня попали Он, он бы сто процентов бомбил Чего? Ты не прибурел ли, пацанчик? Да а все, я, я, я, я, я что здесь делаю, ребят? Меня сейчас такого ката дали, что... Фиги, я без кривоклыка здесь ничего не делаю Нафиг я покупал их, блин, надо было начать сразу заново Нет, я, конечно, могу их попробовать заварить Но это будет так долго, тем более сейчас они, да-да-да-да, будут глушить, Бомбить, издеваться, короче По полной, блин, программе А это не вариант Все, ребят, я, я сдаюсь Он оглушенный, они его просто завалят Они его шатают Пипец И знаете, что самое обидное? Что я потратил 280 рун на... Это, на фрукты И сейчас же мне придется тратить еще На последние поединки Чтобы зайти в поединок 68 еще сверху То есть, получается, я в офигенный минус Загнал себя. В офигенный минус. Че, и даже, даже музыки никакой не будет, да? Это еще и усиленную атаку себе влепил. Прикинь? А ты-то куда лезешь? Главное, чтобы он под этой усиленной атакой, знаешь, что не сделал? Чтобы он не применил суператаку. Иначе это будет финиш. Тут уже тогда мы не отмажемся вообще никак. Видишь, что вытворяет? Сколько наносит урона. Гаденыш. Это сейчас что-то сделает. Понижает броню мне. Ладно, этого тогда так шваркнем. И переходим на вторую волну. Вот они, эти гаденыши. голов я, наверное, не буду трогать. Сделаем так. И вот так. Пока другого варианта я не вижу, ребят. Угу. Каждый бьет своего, да? Ты смотри, что он вытворяет. Он вытворяет страшные дела Минус один Так, этому нужно три энергии для того, чтобы оглушить Я ему не дам такой возможности Постараюсь не дать Бля, не пробил, кривоклык Сейчас бомбанет Опа, он решил хил сделать Может быть, оно тогда же и лучше Давай мы тоже тогда хильнемся. Не забывай, что это ничего не последняя волна. Блин, что-то мне даже как-то не в радость, ребята. Я хотел, думал, подзаработаем рун. Подзаработали. Я себе только в убыток э, сделал. А вот у нас и босс. Но это сородич, поэтому, я думаю, ничего страшного не будет. Если мы сначала разберем водореза, потом уже дыма дышащего этого будем колбасить. Блин, понизил броню, а. Ну, так, давай хиляться. А, сюда, в кривоклыка бомбит. А это будет сюда, скорее всего. Нет, они почему-то все переключились на кривоклыка. Но мы опять хильнем сейчас. Что-то хило очень мало отнимать здоровья. Фига себе, половину здоровья. Просто пол хп. Тюх, как ветром сдуло. Я добью этого гаденыша мелкого. А здесь сделаю понижение брони. Сейчас он, наверное, уничтожит мне все-таки. Да. Ну, я, ребят, к этому был готов. Поэтому давай-ка мы этого сейчас гаденыша добьем. До свидания. Так, у нас очередное колесо, и забираю я здесь уже рыбу Итого 235 миллионов рыбы у нас Ну что же, босс ждет меня Дай мне сюда забрать Босецкий нас уже ждет Мы, скажем так, с распростертыми прям объятиями уже так как нечего делать я сделал ну что погнали последний бой вот вот об этом я и говорил да мы, мы с тобой получается где-то потратили 300 рун даже чуть больше по-моему 300 с чем-то и 300 ну в общем отбили отбили с тобой эти руны всего две волны здесь но ну, сразу начинается видишь с кого с мини боссов так, сразу сюда понижение делаем Не хочу его в фаерболы получить Отвали Барсика начинает бомбашить эм... Ладно Ради Барсика только сделал отхил, чтобы его восстановить Но ведь он же сейчас все равно сделает супермассовую атаку. Ммм, он не на барсиках, кстати, и сделал. Что, большое тебе спасибо, Громобой. Ну это теперь лезет, а. Так, надо хил. <как> надо обязательно, ребят, хил сделать. Да он, оу, промахнулся. И он целенаправленно бомбил чисто Барсика, ребята Он его хотел просто уничтожить Стереть его с лица земли Да иди ты в пень Так, и кто последний босс тут у нас? Ага, он же, да? И два Хоферсона по бокам стоят Смотри, он, он не угомонится Он пока мне Барсика не уничтожит Эу. Хилочку но Барсика это не спасет. Эти хилки. Они его сейчас заколбасят. Они что? Специально делают, понижают нам атаку? Прикинь, на всех понижение атаки стоит, ребят. На всех абсолютно. Сидит, ну, стоит понижение атаки. Е-мое. Так, вот только... Барсик у меня еще Без пониженной атаки Был В общем, я специально понял, ребята Они сделали так босса, который чисто работает на Понижение атаки Потому что у всех троих Есть такой вот Этот Антибаф Они на тебя ставят, вот, ребят Понижают нам атаку и Мы кочеврижемся здесь Давай я сделаю вот так вот Плюс Прикус И погнали Фига у тебя там хпшки Давай-ка мы сделаем тогда вот так вот угу. Не нравится ему, да? В слепоте-то быть Ой, как не нравится а Нравится, не нравится э, Как говорится Свыкайся, моя красавица Давай еще слепоту повесим Да все, он наш уже, ребят Мы его сейчас просто из слепоты не будем выпускать И ничего он нам не сделает Я даже сейчас сделаю вот так вот дебаф И на следующем ходу ему кранты То есть он не доживет до своего следующего хода Все, ребят, событие пройдено Крутим последний раз колесо Выпадает нам рыба Забираем с тобой три рун. Да ладно, все, успокойся. Три рун я забрал. Все? Все, получается. Так, друзья мои. Тогда, пожалуй, я, наверное, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.